всем при этом макс Риск, вы видели хотя бы бы Амбар, как она анимация как... Не, не, как будто на руках у него огнишки? пошли покажу о я вернулся так вижу кучу новых скинов в общем то у меня горит сейчас не как то ромка да мы с ним будем играть Brawl старс. там давно так переходим в вот вот вот новая анимация. наступать да, наш новый клуб. наступайте. Да, в общем там. Вот что у меня выпало с Обычные ресурсы. Вот один такой праздник. вот аркова раньше такого не было лучше тебя проведена 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 есть акции в эти вебси столько нет емаю в джи вебси столько нет победитель дня давайте всех по а потом уже посмотрим um, um, я такой не знаю что-то никто сразу нету кто это такой пиши в комментариях Что там у нас? Ладно, не играли, а с кем-то играем. Помчитаю, у нас вот классно, значит, да? Ну, что Что это такое? Офигеть. А как там сражаться? Стой. Хм. Реклама, 500 всех кубков, ровно 500. Окей. Так, сейчас я вернусь в форум, посмотрим, какой мы скилл. В такое время. Вот, блин, что за фигня. Куда мы должны ехать? А, блин, ничего не прикрыл. А то это что за штука? А? Не <свят> за <свят> Я, <свят> забранки. я буду вас прикрывать. Все, ждем. Твою магнитолу, что делать? Кстати, что за штука это. Тихо, тихо, подожди, подожди, подожди, подожди, бро, стой. О, а тут есть убороты, как я понял. Блин, <свят> береги себе, бро это нереально а это же штука мне интересная. Ты чё не офигел блин твою магнитолу иди сюда чё за меня дали бы было я бы затащил Вот я хочу стоп ровно еще запаркурить было бы на очень интересно Эй, успокойся выпей кофе там чай чай что ты любишь Так, пробую. А, я первый кто зашел сюда? Ха-ха-ха, блин. Я застрял, черт тебя, блин! <сих> дай выйти, блин. О, дай дай дай дай Так, что делай, валим? <сих> Черт, Челы, выходите там на базу, их не блин. Трусы, блин. А, вот выиграли, отлично. Один балл есть. Так, дайте получше персонажа. Давайте спин покажем. Чего тут крутые персонажи? Не понял. Че, моя пушка здесь? а, -а, -а. <с> Давай, пушка, работа, Пока, у неудачники! <с> Че за дичь? Чё, проснись. Чего проснись, Макс Рис, с тобой. Твои магнитолы, что делать? Так, тихо-тихо-тихо. О, оставлю. Давай, бей всех. Если можешь хоть. Тут тоже так играет. Так нечестно. Твои магнитолу проснись, блин. А! они хоть удар делают какой-то. Че, что мы из а ха ха это реально так звездно то обратно то сюда то туда чел я танцевать а минс понял блин. я хоть достаю блин лишь блин кого прикрываешь моего дружка ады суды делать иди отдыхай блин что за дичь за реально смысл на этой не пойму играйте в мою игру я с вами нет чего-то поздыхали вот так вы без вас да ну, у меня, тем более, знаете, меня не так много купать. обычный ящик, да. В общем, подпишитесь на канал Макс Риск. Я вам сейчас покажу. Идите скоро закрытом комментарии. Лайк на Новый скин мы сегодня обзор сделали. Вот он. И там будет у я не зря делал купил за геймером. Потому что даже мои Больше такого не купят никто. Поэтому не зря купят. ну Да будут знать, да? Теперь все. Да, минуточку вашу внимание. Давайте нашком, конечно. к наш. Подпишитесь так, на канал Макс Лист, Тут есть сообщество. Прикольно, там отвечайте При этом просто. Что у вас тут что-то как-то... Угу. А я, а чё? посмотрим ой в общем-то всем спасибо просмотр <laughs> дачик с вами всем удачи пока